Здравствуйте, дорогие друзья! На связи, как всегда, Живнеров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня у нас тема, о которой меня постоянно спрашивают: можно ли, когда надо уже пить успокоительные? Поэтому в этом видео я вам расскажу три ключевых момента или три ключевых ситуации, когда вам уже стоит все-таки начать пить успокоительные. В первую очередь нужно понимать, что пить успокоительные вы можете начать тогда, когда ваше состояние для вас уже невыносимо. То есть, если вы не чувствуете, что вы не справляетесь со своим состоянием, вы можете начать с успокоительных. Но нужно понимать, что это вам нужно для того, чтобы работать над собой. То есть, если ваше состояние настолько тяжелое, что вы уже над собой работать не можете, в плане там, обращения к психологу, изучения книг информации, смотреть такие вот видео на YouTube, если вы уже не способны это делать, то ваша задача начать пить успокоительное, чтобы у вас эта возможность сделать появилась. Потому что без новых знаний, без новых действий вы из этой проблемы не уйдете. Поэтому используем тогда, когда уже состояние настолько тяжелое, что вы не можете работать над собой. Второе. Второе – это когда у вас уже настолько частые панические атаки возникают, что у вас они по несколько раз в день. И здесь нужно четко разделять, что есть тревога и симптомы, а есть панические атаки. Паническая атака – это когда вы уже прям сейчас боитесь, что с вами что-то произойдет. Обморок, инсульт, потеря контроля, сойти с ума, что люди сейчас прямо о вас плохо подумают. Вот Если мы возьмем успокоительные, они будут стараться гасить вашу симптоматику на этапе возникновения. То есть страх возник, а успокоительные будут стараться не сделать так, чтобы симптомы так сильно не развивались у вас в теле, чтобы вы так сильно их не пугались. И таким образом... Успокоители могут остановить процесс нарастания страха и остановить процесс возникновения у вас панической атаки. Поэтому если у вас частые панические атаки, вам тоже стоит задуматься над тем, чтобы принимать успокоительные. Третья ситуация. Это тогда, когда у вас уже происходит вымещение ваших эмоций, переживаний, и от этого страдают ваши близкие. То есть представьте себе ситуацию, вы, например, мужчина, пришли домой, после работы и у вас э, там повышенная эмоциональность настолько сильно, что на фоне своих тревог у вас еще и высокая раздражительность, спыльчивость и вот любой вещи вы начинаете портить отношения с женой, начинаете срываться на детей, то есть у вас ну, просто вы ничего не можете, вы идете куда-то гулять, а у вас постоянно плохое настроение, вы со всеми ругаетесь, то есть вот если вы уже доставляете большой дискомфорт своим близким и из-за этого портятся Ваши с ними отношения Это тоже повод задуматься над тем Чтобы начать пить успокоительные И здесь есть еще четвертый момент Это тот момент, когда успокоительные пить нельзя И вот это один из самых важных То есть все вот эти причины По которым вы можете начать пить успокоительные Мы перечислили и они действительно правильные То есть надо принимать их правильно Но неправильно Принимать успокоительные для того, чтобы вылечить вашу проблему. Вот если вы с помощью успокоительных пытаетесь вылечиться, то вы себя загоните в итоге в более сложную проблему. Потому что дело в том, что ваша проблема связана с повышением тревожности. И когда вы принимаете успокоительные, процесс повышения тревожности продолжается. Вам кажется, что вам легче, вам кажется, что вы лучше себя чувствуете, но процесс повышения тревожности, он продолжается. А это значит, что со временем тревожность становится выше. И у нас есть два момента. Первый момент привыкание к успокоительным. Вы начинаете адаптироваться, ваш организм адаптируется к успокоительным. А значит, они все меньше начинают влиять на ваш организм. Чем меньше они влияют, чем больше вы чувствуете проявление своего страха, тревожности и так далее. Чем больше накапливается ваша тревожность, пока вы принимаете препараты, тем выше, опять же, сама тревожность, выше симптоматика, сильнее проявление. И получается, что многие люди вот это время, пока принимают препараты, они не используют эти каникулы для того, чтобы работать над собой. И когда у них появляется мысль, почему бы мне не сойти с препарата, они в итоге, убрав препарат, попадают в ситуацию, где их состояние еще хуже, чем то, когда они начинали пить препараты. И это совершенно естественно, потому что они с самой проблемой не работали. Поэтому мы говорим с вами о том, что успокоительными антидепрессантами, транквилизаторами, чем угодно вылечить ваши тревожные проблемы с неврозом, ВСД, паническими атаками невозможно. Все, что вы можете, это дать себе время, чтобы ваш организм отдохнул от этих состояний, чтобы вы привели себя в нормальное состояние, в котором вы можете работать над своим мировосприятием и эмоциональными реакциями. Но если вы вдруг попытались убрать эту проблему, и вы увидите истории, где люди говорят, «Да, я убрал эту проблему, я пропил курс препаратов, мне все хорошо», но на самом деле это значит просто, что они уже начали пить препараты тогда, когда у них просто первый этап столкновения с этой проблемой возник. Проблема не ушла. Они просто отдохнули. И сейчас со временем их тревожность снова повысится, они снова придут в обостренное состояние, снова возьмут тот же препарат, снова начнут его принимать, и вот тут-то они попадут в ситуацию, что после того, как они перестали пить, того же эффекта не наступило. Почему? Да потому что у всех так и было. Сначала это обострение происходит на несколько дней, потом на несколько недель, потом на несколько месяцев, и потом уже, может, и на несколько лет, а потом уже и на всю жизнь. И вопрос в том, что это разные ситуации. Хотя человек говорит об одних и тех же состояниях. И один говорит, я пропил препарат и все хорошо. Да, сейчас все хорошо, но со временем твоя тревожность снова повысится, и ты снова попадешь в эту ситуацию. Он бы и сам вышел из этого состояния даже без таблеток. То есть он, столкнувшись с обострением, как только стрессовая ситуация прошла, он бы снова вернулся к своему нормальному уровню тревожности. Его бы ничего не беспокоило. А так как он принимал препарат, он связывает это с ними. Но на самом деле, когда он в следующий раз на фоне стресса столкнется с обостренным состоянием, он уже может и не выйти из него вовсе. То есть препараты никогда никому не помогали. А если кто-то об этом говорит, это просто потому, что у него было начальное, первое обострение, второе обострение. Но если это наступит в третий раз, в четвертый раз, никакие препараты уже не остановят процесс, потому что человек... Повысится у него со временем настолько тревожность, что как только даже стрессовая ситуация проходит, уровень тревожности сохраняется. И поэтому человек остается с этой проблемой и дальше. Работать здесь нужно с восприятием. Работать нужно, обращаясь именно к психологам. Потому что психиатры и психотерапевты – это только те люди, которые выпишут препараты. К сожалению, на сегодняшний день способы решения этих проблем очень ограничены. Одним из самых эффективных является когнитивно-поведенческая психотерапии. Это методы и техники работы с этими расстройствами и вам нужен просто человек, который вам будет помогать эти техники и методы внедрять. А это всегда можно обратиться к психологу. Не обязательно ко мне, это могут быть любые психологи, которые работают с КПТ, когнитивно-проведенческой психотерапией. Надеюсь, вот сейчас я очень четко смог до вас донести вот те самые тонкие моменты, для чего надо принимать успокоительные и для чего их принимать совершенно нельзя. Почему нельзя? Потому что вы потеряете время и представьте себе, если вот вам сейчас тяжело настолько, что вы решили принимать препарат, а представьте, что вот за это время, пока вы принимаете препарат, под вами, как бы под, внутри вас, эта проблема становится еще сильнее. Как только вы убираете препарат, проблема станет в полтора раза сильнее, чем тогда, когда вы препарат принимали. Как вам работать в полтора раза сильнее состояние ухудшенном? Еще сложнее, понимаете? И вам придется просто переходить на более серьезные препараты. И этот процесс не закончится. Вам все время надо будет двигаться с этим. Поэтому, даже если вы сейчас приняли решение принимать препараты, для того, чтобы э, успокоиться, чувствовать себя нормально, то есть вы не выносите, имейте в виду, что у вас нет времени расслабляться. Вам нужно все это время потратить на работу со своим восприятием в рамках когнитивно-поведенческой психотерапии. Желаю вам удачи! Всем пока.